Ну вот, мне вернули мой аккаунт. Все отлично. Сейчас затащим. Здорово. Ты русский? Здорово. Нормально, пошли тащить. Info, а, английский инфо, пожалуйста. ясно. Шорт один, шорт он, шорт он. Минус 50. Ч ⁇ делать? Сейчас беру Дигл, просто буду разносить их. I buy Дигл. Check this. Two kills easy. Oh, my! Yeah. Easy! It's fine, it's fine, it's fine. Two Ekko. Let's do And the next round will be I go only force. Fuck okay. you. Move it, move it! What the fuck are you doing? Что он This делает? Go, go, go. можно я это выкину? What? Спасибо Чё? А, Окей